Владимир. Профессор Блезек. И нам повезло, мы имели возможность наблюдать способности Нел Сергеевны. И что сразу хотелось бы подчеркнуть, понимаете, они очень многообразны. Они касаются и таких заболеваний, как воспалительные, там сосудистые, оплевы и так далее. Ну, сразу скажу, что мы не заставляли Нел Сергеевну заниматься лечением. Ну, уж чтобы их отойти, в самых отчаянных случаях мы действительно к ней иногда обращались.